Добрый день! Поговорим о языках, вернее о том, что делать после вступления в силу так называемого закона о языках. Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 года приняла закон о языке. Закон не только напоминает о государственном статусе украинского языка, но и детализирует языковую политику и условия ее реализации. Предлагаю рассмотреть основные изменения, которые несет закон в разных сферах отношений. Первое. интернет представительства компаний. Сайты компаний, реализующих товары и услуги в Украине, по умолчанию должны загружаться на украинском языке. Такие сайты могут также иметь опцию выбрать иноязычную версию, при этом такая иноязычная версия не должна по объему превышать версию на украинском языке. Стоит отметить что эта же норма распространяется и на странице компаний в социальных сетях, такие как Facebook, LinkedIn и другие. Второе. Интернет-магазины. Интернет-магазины с иноязычным контентом должны будут перевести свои страницы, в том числе все описания товаров и другую информацию на украинский язык. Программное обеспечение. Третье. Пользовательский интерфейс на компьютерных программах, реализуемых в Украине, должен быть выполнен только на государственном языке или официальных языках Европейского Союза. При этом для работы государственных органов должны использоваться исключительно компьютерные программы по пользовательским интерфейсам на украинском языке. Четвертое. Обслуживание потребителей. Компании при обслуживании клиентов предоставляют информацию о своих товарах, услугах на украинском языке и может дублироваться на других языках. Это правило также распространяется на обслуживание клиентов через интернет-магазины, интернет-каталоги. По просьбе клиента его первоначальное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон. Пятое. Информация о товарах, услугах должна предоставляться потребителям на украинском языке. Например, в инструкции к товару, сопроводительной документации на этикетке, маркировке или ином доступном наглядном способе. Шестое. Печатная СМИ. Газета или журнал могут выдаваться на нескольких языках, один из которых должен быть украинский. Все языковые версии должны выдаваться в один день, иметь одинаковые названия, содержание, объем и нумерацию. В местах продажи доля украиноязычных изданий должна составлять не менее 50%. Данное положение не распространяется на издания, для которых основными языками являются крымско-татарский или другие официальные языки ЕС, в том числе английский. Седьмое. Издание и распространение книг. Не менее 50% от всех выданных в течение года книг должны быть на украинском языке. Доля украиноязычных книг в книжных магазинах также должна быть не менее 50%. Восьмое. Телевидение и радиовещание. Доля вещания на государственном языке, на общенациональных телерадиоканалах должна составлять не менее 90% в промежутке с 7 до 10 часов. Вернее, такая квота составляла 75%, ранее вернее. Что касается местных телерадиоорганизаций, то другие языки могут использоваться в объеме не более 20% времени. А теперь самое главное. Ответственность. За невыполнение требований закона предусматривается наложение штрафов. Например, за непредоставление информации о товарах и услугах на украинском языке, если компания нарушает требования впервые, ее предупредят о нарушениях и обяжут его устранить. Если же повторно, то штраф от 5100 до 6800 гривен. За нарушения на сайтах 3400 или 5100 гривен. За нарушения в печатных СМИ от 6800 до 8500 гривен. Но необходимые для привлечения к ответственности нормы начнут работать только с 16 июля 2022 года. Итог. На первый взгляд данный закон может показаться бременем для многих предпринимателей. Ведь, например, перевод страниц интернет-магазина на украинский язык потребует много времени и средств. Однако, с другой стороны, украиноязычная версия страницы может увеличить круг потребителей за счет тех, кто использует украинский язык при создании поисковых запросов. Закон вступает в силу постепенно, от нескольких месяцев до двух лет, а следовательно у компании есть время, чтобы проанализировать свою деятельность и просчитать шаги, необходимые для соблюдения закона, и не платить штрафы. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за то, то, что смотрели, вообще можете написать свое мнение в комментариях по поводу этого закона, насколько он действительно правильный, на ваш взгляд.